Всем привет ребят, у микрофона снова Максим и сегодня я вам расскажу где же нам CSGO на Source 2, должна ли была выйти операция и всякие прикольные штучки про недавние и будущие обновления, поехали. Последние пару месяцев выдались крайне странными для CS:GO. В основном выходят лишь минорные обновления либо фиксы, и активность разработчиков в текущей версии игры оставляет желать лучшего. Тем не менее накопилось довольно много интересных тем для обсуждения. 10 августа прошел ровно год с момента появления таинственных торговых марок с логотипом CS:GO. На протяжении этого года они регулярно обновлялись, и буквально пару дней назад на сайте патентного бюро США статус изменился на Notice of Allowance. В двух словах это говорит о том, что патент соответствует всем требованиям и готов к публикации после оплаты пошлины. Если кто-то из вас не следил за всеми новостями, расскажу в двух словах. Оригинальные патенты CSGO существуют уже почти 10 лет, и как таковая необходимость создания новых отсутствует, так как старые продляются в полуавтоматическом режиме без изменения номера заявок. Появившиеся год назад патенты являются абсолютно новыми. Если Valve не планировали выпускать новый продукт, то в их создании просто нет никакого смысла. В связи с чем многие люди, включая меня, предполагали, что это может быть связано с переходом игры на новый движок Source 2. Особенно хорошо эти предположения смотрелись на фоне обнуления рангов, которая была сделана, чтобы пофиксить распределение в Северной Америке и Океании. Огромные волны вакбанов, которые не заканчиваются до сих пор и на которые уже забанено почти 100 тысяч аккаунтов, внезапном падении серверов, которое продолжалось более 10 часов по всему миру и многое другое. Однако шпионя за разработчиками в бета ветке CSGO еще в середине прошлого месяца стал сомневаться, что мы увидим что-то большое к концу августа. Единственная надежда была на то, что они уже сделали все самое важное и просто отложили релиз до годовщины игры. Но все мы знаем Valve и к сожалению еще две две недели назад я убедился что чудо не случится. В инвентаре завалились невзрачные скины, тогда тебе на Hell Store, где закинув свою брахлишко в режим апгрейдер, можно выцепить неплохие такие скинчики. Полученную награду можно приумножить, играя в классический режим, где все закидывают скины в общий пул и чем дороже твои предметы, тем больше шанс выиграть. Или coin flip с удачей 50 на 50. Закидываешь скины равные по стоимости соперника и забираешь в два раза больше. Ну и куда же без нового колеса, где особо везучие смогут могут приумножить свои скины аж в 50 раз. Выполняя довольно простые условия, любой желающий может забрать приз дня. Пополнить баланс можно самыми популярными способами включая скины, а вписав мой промокод Gape, получаешь целых 2 бакса на баланс. Парочка достоверных ребят скинули мне скриншоты писем, в которых были перечислены три комьюнити карты для официальной ротации в следующих обновлениях. И Если разработчики приняли новые карты для первого сорса, то очевидно, что релиз нового движка в ближайшее время не имеет никакого смысла. В целом вопрос с патентом до сих пор остается открытым. И будет очень забавно, если релиз или хотя бы анонс перехода игры на Source 2 затянули чисто из-за того, что они просто не успели все правильно юридически оформить. Если вы давно следите за разработчиками CSGO и в целом Valve, то скорее всего знаете, что когда они берутся подшучиваясь над какой-то определенной темой, это самое подходящее время для того, чтобы начать следить за каждым их действием. В последнем обновлении в честь десятилетия, помимо трех вышеупомянутых комьюнити-карт Благай, Тускан и Prime Time, они добавили еще и капсул с наклейками, одна из которых моя и Valve мне заплатили много денег, чтобы я молчал моргаю два раза, а вторая шуточный стикер с упоминанием Source 2. И как бы тривиально это не звучало, но это является самым первым официальным упоминанием нового движка в кс. Go. Помимо добавления моего стикера, разрешите похвастаться разработчики еще и подписались на меня в твиттере, и господи какие же не лапочки в личных сообщениях, на публику отыгрывают как боевые злые собаки со скалом, а в личке такие пушистые пушистые зайчики, они еще в начале августа написали мне спасибо за все что я делаю для комьюнити, а потом еще и на десятилетие расписали огромную тираду как же мы помогаем игре становиться лучше. И честно говоря, после небольшого общения с ними в личке, я себя таким гейбеном ощутил, который создавал им последние пару лет кучу проблем. И это очередное напоминание всем вам, что за бездушным аккаунтом сидят реальные люди, и не надо лишний раз их обижать. Ну и кстати о за их аккаунтами в бета ветке кс на данный момент мы можем предположить, что над игрой в постоянном режиме работает порядка 15 человек, и многие из них в последнее время увлечены исключительно штуками связанными с Source 2. К примеру, буквально на днях один из разработчиков сравнивал как выглядит карта das 2 на публичной версии и в закрытой версии 1.36.8.4, которая предположительно является вторым сорсом. В закрытом App ID CSGO для разработчиков существует всего две версии игры: 1.36.8.3 и 1.36.8.4. То есть с разницей всего лишь в одну цифру. И прикол в том, что абсолютно все странные карты, включая карты с припиской Source 2, игрались именно на версии 8.4, на основе чего мы коллективно пришли к выводу, что 8.4 это версия CSGO на втором сорсе, а 8.3 это версия на первом сорсе. Но что особенно интересно. Помимо этого, изучая свои старые заметки, у меня появилось потенциальное объяснение, что же могут значить карты с припиской S2, о которых я рассказывал в прошлом ролике. После релиза ремейка Dust2 в 2017 году, в файлах игры остались подозрительные моделики с названием S2 Reference. Если собрать их воедино, получается альтернативная версия ремейка карты. Как выяснилось впоследствии, она была сделана в качестве предпродакшн примера как Dust может выглядеть, если его вытащить из сеттинга и ну и разглядывая скриншоты поподробнее, становится ясно, что множество идей в конечном итоге были использованы для полноценного ремейка. Базовая геометрия карты создавалась в программе под названием SketchUp. Обычно она используется архитекторами для создания 3D-макетов при проектировании домов или квартир. Однако Valve просто экспортируют эти макеты в модельки и загоняют их в свои редакторы карт для создания базовой геометрии. Важно подметить, что скриншоты этого предпродакшн-варианта абсолютно точно сделаны на втором сорсе. То есть Valve еще в 2017 году как минимум тестировали, как выглядит карта CSGO на новом движке. Это видно и по освещению, и по моделькам игроков из... FUD3, который еще разрабатывался примерно в то же время, и по проблемам с отсутствием теней от моделек, на которых не закрашены бэкфейсы. Когда я самостоятельно порсировал текущую версию DASTA а на второй Source, я столкнулся с такими же проблемами, и это надо было вручную фиксить, выставляя блок Entity. Так вот, что если карты с припиской S2, которые мы обнаружили при помощи шпионажа за разработчиками, это и есть те самые переработанные варианты для Source 2 по аналогии со вторым дастом. Чисто теоретически, если они начали этим заниматься еще в 2017 году, то за 5 лет можно запросто переделать весь маппул, так что вполне может быть, после перехода мы не ограничимся всего шестью картами. Кстати об этом, Слимек, автор множества официально добавленных в игру карт, поделился своей находкой. По его словам, во время портирования карты с первого сорса на второй, он заметил, что один из материалов первого сорса имел параметр Beach Foam, и само наличие этого параметра заставило второй сорс автоматически присвоить этому материалу несуществующий шейдер под названием CSGO Beach Foam. Скорее всего, этот шейдер предназначен для небольших волн на краях карт в Danger зоне. Параллельно с этим, Intel объявил о прекращении поддержки DirectX 9. По их словам, это не должно вызвать каких-либо существенных проблем, так как игр, которые работают исключительно девятой версии, осталось совсем немного. Но прикол или проблема в том, что CSGO это одна из них, и либо разработчикам надо ускоряться с переходом на второй сорс, либо через костыли добавлять поддержку 12 версии, как это сделали в Apex Legends на том же первом сорсе. 13 августа Valve опубликовали новую вакансию, они ищут профессиональных видеомонтажеров с опытом более 5 лет для создания целостного повествования и монтажа отснятого материала из готовых проектов. Изучив вакансию поподробнее, можно сделать вывод, что что они готовятся к работе над какими-то трейлерами. Это могут быть как уже вышедшие проекты, вроде Dota TrueSide или каких-нибудь от съемок с International, так и пока что не анонсированные, вроде будущей игры Citadel или переноса CSGO на Source 2. После обновления на десятилетие игры, впервые с апреля, онлайн в CSGO достиг 1 миллиона одновременных игроков. И раз разработчики пропустили такой хороший повод, следующее потенциальное временное окно, в котором можно ожидать что-то крупное по типу операций или анонса нового движка, это ноябрь-декабрь. Как раз в это время закончится мажор в Рио, новые патенты Counter strike вступят в силу, и Valve, надеюсь, найдут профессиональных видеомонтажеров. А еще, кстати, у меня есть точная информация, что несколько людей из Valve посетят Gamescom на следующей неделе. Так что ждем, может быть, они даже что-то покажут. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я рассказывал, как мы шпионили за разработчиками, и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся.